Меня зовут Леонид Гладких, я живу в маленьком рыбацком поселке на берегу Бала... Бо... Я уже говорил об этом, да? надо пить майнд, я шучу. Чтобы прилететь сюда, билеты стоили 500 долларов. Это мои инвестиции. У вас Белавия сегодня не летает. Ее шапкой накрыли, все. Нет этой компании больше на авиационных перевозках. Поэтому я летел за, ну, за неприличные деньги. Плюс ПЦР, там, ну вот это вся беда. А я живу от города 35 километров, это туда 35, обратно 35. Ну, в общем, короче, это, нафига мне это надо? Вот вопрос. Зачем мне это надо? Зачем я приехал к вам сегодня? А потому что есть система. Я буду говорить о системе работы, вообще, что такое система. Потому что без системы вообще ничего не бывает. А в 1989 году я открыл свою компанию, которая потом превратилась в холдинг. И тогда меня никто не учил делать бизнес. То есть все с листа. Все было вот, ну, я э, инженер-технолог по обработке я механик. Это режущие инструменты, станки, вся фигня вот эта. Денег нет. Вот. Я, понимал, я понимал, что путь к свободе это только бизнес. Я это понял сразу. Но не было системы. И в конечном итоге государство, в котором я жил, оно развалилось, СССР, да? И все, система перестала работать, и накрылся мой бизнес. Слава Богу, я остался жив. Мое любимое занятие ⁇ это спорт. Я люблю играть в волейбол, это моя любимая игра. Я тренировался, и вот сегодня о спортсменах говорили. Вот, э, Никита Каноник, мастер спорта, да? Э, входит в сборную страны. Э, да, тут биатлон у нас есть, да? Дима Хорошко, да? Лыжные гонки. Представляете, вот они пришли на тренировку, да? Там силовые же тренировки еще есть, да? Пахнет потом невкусно. Не, не буду я этим заниматься. То есть есть система. Мастер спорта тренируется два раза в день, правильно? Специальный режим питания, есть тренер. И когда он пришел к тренеру, например, и говорит, я хочу стать олимпийским чемпионом, он говорит, окей, только ты будешь жить по моему расписанию. Ты будешь жить так, как я тебе сказал, питаться так, как я тебе сказал. И если ты будешь меня слушать, может быть, ты станешь олимпийским чемпионом. Но если ты скажешь, что ну, сегодня у меня нога болит, завтра мне некогда, я на похороны иду, да? тогда непонятно, кто из нас тренер, правда? И тогда никто не даст тебе никаких гарантий. Моя история. Я познакомился с Ларисой Гудим, когда она, я, меня привели к ней домой. Я сидел у нее на кухне, она мне рассказала о бизнесе, какие-то баночки там передо мной поставила. Это было в компании Визион, слышали такое? Это было 26 лет назад. Я сидел на этой кухне, я не понимал, нафига меня сюда пригласили, потому что ну, у меня свой холдинг, я ну, крутой чувак, и тут вот какая-то сидит. А она еще, когда начала меня мотивировать, она заплакала. А я на женские слезы, я, я понимаю, когда женщина плачет, она или от меня что-то хочет, или я ее обидел. Обидеть я ее не мог, потому что я молчал все время. Значит, она что-то от меня хочет. Ну и когда мы с ней поговорили, она меня спросила, а сколько стоит твой час? А уже компании у меня тогда не было. Я говорю, в смысле. Сколько стоит, стоит твой час? Я говорю, я не знаю. Она говорит, вот смотри, час валютной проститутки стоит порядка тысячи долларов. Я так подумал, нифига себе, я стою меньше, чем валютная проститутка в час. И меня это так заело, прошло 10 лет, я подхожу к Ларисе на одном из мероприятий и говорю, слушай, Ларис, помнишь, ты меня спросила, да? Я говорю, откуда ты знаешь, сколько стоит валютная проститутка? Она говорит, да я просто так сказал. Я 10 лет мучился, понимаете? Откуда она знает? А оказалось, она просто болтанула языком. Ну, к этому, значит, есть анекдот такой, мой любимый, кто знает, тот знает. Я его рассказываю иногда на мероприятиях, потому что Ко мне часто подходят мои друзья волейбольные, у меня волейбольный круг. У меня сейчас тут молодежь приехала из школы Олимпийского резерва из Екатеринбурга. Парень там прекрасный, мастер спорта по волейболу, травма у него тяжелая, ушел из большого спорта. Он говорит, дядя Леня, блин, как так? Блин, новая машина, машины меняешь каждые четыре года, новые тачки, живешь у моря." Вообще все у тебя клево. Ты приезжаешь к моей девушке на день рождения, но ну она моя крестная дочка. Такие подарки. Да как это возможно? Я говорю, ну у меня есть компания, есть вот такие продукты. Вот я работаю, он говорит, а это что? За... Я говорю, это сетевой маркетинг. Он говорит, я говорю, в смысле? Он говорит, ну это ж надо людей, там приговариваешь даже пирамида. Я говорю, послушай меня. Я ему анекдот рассказал. Школа, знаете, школа, да, педсовет, учителя. И разбирают поведение одной учительницы. И говорят, Татьяна Ивановна, вы такая молодая, такая красивая. Вы такая, вас дети обожают, выигрывают все олимпиады в городе и в области. Родители этих детей на вас Богу молятся. Почему вы стали валютной проституткой? Она говорит, просто повезло. Въехали? И я ему говорю, мне просто повезло, понимаешь, что я однажды пришел, вот так вот сел в зал, и когда я посчитал цифры, я просто посчитал цифры, меня вот этим там, давай вперед, меня этим не взять, мне нужны цифры и эмоции, больше мне ничего не надо в бизнесе. Киосаки читали кто-нибудь? Кто не читал, кто не знает, что такое квадрант денежного потока. Кто не знает, поднимите, мне это не стыдно. Просто поднимите руку, кто этого не знает. Что, все? Нифига себе, круто. Пойдет белорусы, я вас, я вас уважаю. Так вот смотрите. Он просто разложил схематично, разложил рынок труда. Работники. Ремесленники, бизнес и инвесторы, правильно? Так же было. Я не буду вам раскрывать все это. Бизнес ⁇ это когда ты создал систему и можешь ее оставить и уйти. Жить своей жизнью, кайфовать. Потому что система, там психология такая, ты приходишь к системе и говоришь, система, мне нужны деньги, я же тебя создал. И система ему дает. Ты можешь не быть там внутри постоянно. Ты можешь куда-то уехать, ты можешь жить, потом вернуться, что-то подрегулировать в этой системе, она опять будет работать и приносить деньги, а ты опять живешь. Вот лучшая, идеальная схема, которая есть сегодня, это вот сетевой маркетинг, но в разрезе компании GNS Global. Если бы была интереснее компания, я бы уже был там. Я отвечаю, мне, ну, как бы я, мне говорят, ты любишь компанию, в какое место? Я не знаю. Компания это, – компания это система, которая позволяет мне реализовать себя максимально. Понятно это? То есть максимальная реализация. И сегодня лучше место просто нет. Компания она создала систему производства, то есть сырье, производство, продукт, доставка, маркетинг-план. Все создано, и для всех это одинаково работает. Каждому это дадено ну я так утрирую, да, дано одинаково для всех. Есть второе, система работы. Каждый придумывает ее сам или принимает ту систему работы, которую создают люди. У нас есть система, называется Forsage Info, у ребят есть, она называется Pip, System to People. Я не могу сказать, какая лучше, какая хуже, это не важно. Важно, что они все работают. И ты можешь принять эту систему работы. Есть еще один момент. Самая главная система, самая главная система это ты. Ты главная система и если ты правильно себя организуешь и интегрируешь себя в систему работы и в компанию, то есть ты интегрируешься в две системы, тогда ты в этом случае получаешься такое страшное бизнес-оружие. Понимаете? Но вот подними меня сегодня ночью, да, э, в любое время, расскажи мне про ревитаблю. Я расскажу. Я расскажу, как оно работает, там в кровотоке на 25% стволовых клеток больше. Почему? Да потому что я приперся в Киев и 6 часов слушал Кристиана Драпо. Да я еще из Узбекистана притащил с собой людей, врачей высшей категории. Моя спонсорская нога, все знают, что такое спонсорская нога, да? да? Ну, здесь все дистрибьюторы уже, так понимаю. Это в том числе и Беларусь. А моя личная нога, то есть та, за которую я несу самую главную ответственность, которая мне дает 300 CV, а ваша дает 600, я получаю цикл. Окей? Это Узбекистан и еще там есть, ну, у меня всего 83 страны. Так вот, могу вам сказать, система «Форсаж» она работает только для русскоязычных. А узбеки по-русски не говорят. Ну, большинство из них. Для них «Форсажа» нет. Они, они как бы, ну, они знают, что она клевая, но они не могут ей воспользоваться. Это, знаете, как вот... Ох, знаете, глаз, глаз э, это а зуб не мед. Глаз хочет, зуб не мед. Они работают только на земле. Они делают презентации, они каждый день проводят рандеву, они снимают офис. И вы знаете, они иногда делают больше, чем моя спонсорская нога. Понимаете, они делают больше. Сейчас несколько человек 6 тысяч долларов взяли, 3 тысячи долларов взяли, сапфиров куча. Я на бабки попал, потому что я 26 числа везу их в горы. Троим сапфиром я оплачиваю в пятизвездочном отеле трое суток. За мой счет. И там народ боролся за это право. А те, кто сделает жемчугов, я им просто оплачиваю. Не, сапфиры могут взять с собой вторую половину, ну или кого-нибудь с собой. А жемчуга я им просто оплачиваю. Я попадаю на серьезные деньги. Но это как бы, я грубо говорю, я не попадаю. Я с удовольствием эти деньги отдам. Потому что они боролись. И они сделали значительно больше. Для чего я им это говорю? Я говорю им для того, чтобы... Система – это интернет. Ты сидишь, вот мы почти э, больше года, два года почти не, не, не создавали таких мероприятий. Я родился на таком мероприятии. Хотите скажу, как я родился? На тренировке порвал себе связки. Чувак напротив меня ставил блок, я приземлился ему на ногу, и у меня нога… Короче, порвал связки, страшно больно. И мне я приехал в травмпункт, мне поставили гипс, но в этот день у меня была однозначена встреча с Ларисой Гудим. Я к ней прихожу, у меня даже костылей не было, я кое-как добрался до седьмого этажа на лифте. Пришел, она говорит, Леня, это вторник был, она говорит, Лень, э, в Москве будет семинар, тебе надо туда поехать. Я говорю, Лариса, ты что, сдурела, смотри, видала? Я как Паниковский, я даже наступить не могу. Она говорит, ну у тебя голова-то с собой. Я говорю, и что? Короче, я поехал. И когда я собирался, мне жена сказала, ты что, придурок, что ли? Ты больной? Тебя там зазомбировали, куда с ногой с такой поедешь? Я говорю, поехали со мной. Она говорит, будет два придурка, что ли. Нет, семья двоих придурков не потянет, это точно. Ну и, короче, я приехал в эту Москву уже на костылях. Я уже костыли себе прибомбил. И как сейчас помню, это было от метро очень далеко, и там был такой зал имени Ильича, Дом культуры Ильича. Я сидел в зале, и выходили люди на сцену, что-то рассказывали. Я себя ругал последними словами. Я говорил себе, Леня, нафига ты поперся? Ну, вот что они тебе нового сказали? Ну, вот они выходили, что они мне нового сказали? Я сижу в этом зале, у меня настроение дерьмо. И я такой, и вдруг выходит чувак. Вот смотришь на него, и такая ассоциация, дрищ. Я на него смотрю, улыбаюсь, думаю, нифига себе. А он говорит, я зарабатываю 6 тысяч долларов. Вот этот дрищ, 6 тысяч. А я чмошник, блин, с этой ногой. Лёня, ты придурок, что ли? В этот момент я родился. В этот момент я родился. Я тогда сказал: все, Ленчик, начинаем структурировать. Поэтому первое, что вы должны сделать. Вы главная система. Компания четко работает. Системы, которые мы создали, они четко работают, они постоянно совершенствуются. Что должны сделать вы для себя. Вы должны стать боевой машиной пехоты. Продукт знать. Просто посидеть и послушать Варвару Веретюк. Не лазить там тик-ток свой смотреть. Живете же в ТикТоке, блин. Просто посмотрите ее тренинги, запишите что-нибудь. Маркетинг-план, вы его так должны вкусно рассказать, чтобы у человека, который сидит напротив, чтобы у него встал, понимаете? Ты не про то подумал. Мне нравится ход твоих мыслей, но это не то, что ты подумал. Вы понимаете, вот это должно быть. Должно быть все вкусно. Но вы должны чувствовать людей. Мне нужно ровно, вот когда я просто сетевым маркетингом занимался, мне нужно было ровно 15 минут, чтобы понять, надо мне тратить на него час или не надо. А для этого, когда человек приходит на рандеву, я покупаю ему кофе. Но я его пригласил, я ему кофе покупаю, я его угощаю и покупаю себе. Кофе пьют минут 10. Вот за 10 минут беседы я понимаю, стоит ли на него тратить час или не стоит Сегодня я тоже очень часто понимаю, стоит или не стоит. И когда ко мне люди приходят, я начинаю с ними говорить просто за жизнь. Нельзя впихнуть невпихуемое, понимаете? Нельзя в кружку воды залить ведро. Невозможно. Невозможно. Если человек готов, он открыт. Мы вчера кушали в японском ресторане на балконе там возле чугуночного вокзала. И там чувак принес на тарелочках такие беленькие штучки, взял водой и полил. Они так... Я думаю, продай воду. Я говорю, что у тебя вода там такая? О. Ну, а вы понимаете, о чем я говорю? То есть, система – это когда ты встроен в систему работы, и ты встроен... Ну, посмотрите... Любой из вас способен проснуться в 9 часов утра? До 10 позавтракаете, зубы почистите, приведете себя в порядок? До 12 в интернете делать нечего. У вас свободное время. И потом поставьте себе четкий план, что вот в это время вы должны сделать вот такую работу. Просто несколько контактов. Я знаю, что сегодня вот ребята классно работают с ТикТоком, да? В соцсетях. Очень много способов, очень много. Но не забывайте, что рядом живут простые люди, которые тоже, тоже хотят какой-то другой жизни. Все хотят денег. Мы в своей, по своей сути, ну в хорошем смысле алчны. Нам нужны деньги, правда? Но деньги для того, чтобы что-то иметь, надо сначала кем-то стать. И пока ты не станешь, то на рынке труда ничего не будет. Это закон природы. Ну, у девушек проще, можно замуж хорошо выйти. Но, извините, это тоже <кхм> талант. Потому что выйти хорошо замуж – это талант. И это все непросто. Я не буду уходить в эту сторону. Меня сейчас интересует только одно – Помните, я вам сегодня про зеркало говорю? Очень полезный тренинг для самого себя. Вы приходите домой, чтобы вам никто не мешал, ни кошки, ни собаки, ни муж, ни жена, ни дети, никто. Сядьте перед зеркалом и проведите рандеву с самим собой. Я иногда это делаю, очень прикольно. Сначала было трудно, потом стало легче. Смотришь на себя и разговариваешь. Задаешь вопросы по-честному... Вы знаете, как трудно по-честному ответить самому себе иногда бывает. А? Точно? Я-то это знаю. Поэтому сегодня я зарабатываю хорошие деньги. Почему? Совсем недавно мне даже некуда было вернуться. У меня не было же крыши над головой. Потому что первое, я дерзкий. Мне пофиг, что мне 64 года, я дерзкий. Моя подружка в Калининграде 35. Не выгонишь. Первое, я дерзкий. Второе, я наглый. В хорошем смысле этого слова. Наглый почему? Не, не, не то, что я хам. Нет. Я просто хочу добиваться результата. И я готовлю себя как систему добиваться результата. И если ты не добился результата, меняйся. Меняйся, это не трудно. Но надо учиться постоянно. Вот я, например, я такие мероприятия никогда не пропускаю. И вот классно, что Серега показал нам вот Милан. Я гордился тогда, Я просто у меня слезы на глазах были. И когда он вышел, ребята вышли с этим белорусским флагом, блин, это огромный зал такой, я его знаю. Представляете? Вы, кто был на концерте там, Аллы Пугачева или кого-нибудь известного актера? Кто был? Были? Я был на концерте Аллы Пугачевой, у меня бизнес тогда был большой. Я билеты купил половине зала. Там были мои мама, там друзья, ну просто подарил. Билеты были дорогие. Я сидел на первом ряду, Алла Пугачева пела, потом ходила по залу. И вот так взяла и на меня посмотрела. А потом взяла, подмигнула. Я так на жену посмотрел, думаю, иди. Понимаете, вот такое у меня было чувство. Вон они на такой сцене, в зале 10 тысяч человек, и я его знаю. И с этим флагом Беларуси, ну вообще, конечно, для меня, для меня тогда был такой, знаете, такой эмоциональный экстаз. Но это правда, на самом деле, это были эмоции. Вот, здорово, что вы туда попали, а я тогда не зарегистрировался и не вышел на эту сцену. Поэтому, опа, мое время закончилось. Можно об этом очень много говорить. В 20 минут, ну, не уложить. Вот то, что я мог бы выплеснуть, и это можно было намазать на хлеб. Но вы какую-то полезную информацию себе взяли? Да. А? Да. Взяли? Да. Если мы. Вообще Беларуси это... это гордая, красивая страна. Я вижу по тем событиям... Я очень внимательно слежу за тем, что у вас происходит. Я смотрю очень много контента в интернете. Вы прекрасно образованы, но вы сегодня, ну, к сожалению, в экономическом смысле, в смысле доходов населения на очень низком уровне. Это нелогично. И если я, как я уже сегодня говорил в первой части, если вы не будете воспринимать те проблемы, которые извне, а бросите вызов изнутри этому миру, и скажете, блин, да мне плевать на режим. Я буду делать то, что я хочу. Вы думаете, у нас там все хорошо? Нет, мне плевать. Жатаме, как говорят французы, мне плевать. Я зарабатываю деньги, мое государство в жизни бы не дало мне такую возможность. Рэнди и Вэнди мне такую возможность дают. Поэтому я система, я себя делаю, я продолжаю себя делать. 24-го я улетаю в Узбекистан, 26-го у нас мероприятие, месяц я живу в этой стране. 12 городов, где будут презентации, будут собираться люди. И я точно знаю, мой человек вырастет, и я буду идти дальше. Понятно? <плодисменты> Белорусы достойны. По крайней мере, узнать о такой возможности. И ваша ответственность это сделать. Понятно? Берегите себя. Вперед!